Я делаю попытку зайти, ознакомиться со списками очереди. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Красимер Вранский, я из наблюдателей Петербурга. Это я издание. Сделайте, пожалуйста, от работы. Можно зайти в Викмо внутрь и ознакомиться со списками Земля, очереди. Нет, мы работаем сейчас с персональными данными. А я не буду персональные данные снимать. Чат не, не услышал просто меня. Ну, друзья, вы должны понимать, что доступ викну должен быть свободным, а, все закрыто, то есть не могу пройти, когда дверь открывается, охрана или вон там трое полицейских, а, не полицейских, а, по-моему, ППСников. то полицейские препятствуют всячески а, внутри зайти, естественно, соответствующая жалоба препятствия работы а, журналиста будет подано когда.